Теплей вдруг душа спеша я и заставит жить терпеливо ждать весну забытую, чтобы возродиться и любить, не перевернуть стыд те холодные в Авропавская, Данила Сальков. Данила, пожалуйста, и вам вручается такая же прекрасная медаль, поэтому еще раз поплодируйте. Сегодня, я думаю, что никто нас не уйдет. Спасибо вам большое. Спасибо. Счастья успеха. мира вам всем. Спасибо. И хороших таких вот красивых песен.